Именем закона, остановитесь! Полиция застукала, пора сматываться. Немедленно остановите фургон, вам не укрыться от полиции. Нужно поддать газку. Сейчас мороженщик схватит полиция, и они освободят нас. Это сама судьба. Немного оторвался. Нужно укрыться на кладбище, там они меня не найдут.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 Что Мороженщик задумал сделать в цирке? Если хотите увидеть продолжение, ставьте лайки. Давайте наберем 15 тысяч лайков. А также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Всем пока!